Чао, как часто вы встречаете быдло в своей жизни? Да впрочем, не важно. Я вот с ними сталкиваюсь достаточно часто, играя в наш самый любимый режим. Большую часть из них вы, конечно же, смотрите в моих роликах. Тот, кто смотрит меня совсем недавно, спросит Артура: в чем прикол таких видео? Если честно, не совсем понимаю тоже, но все же людям нравится смотреть на свиней и на то, как этим свиньям дают пизды. В предыдущих видео я уже был и добрым воспитателем, и плохим администратором, и жестким администратором, и дерзким модератором. Пора снова возвращаться в токсичную среду. Иногда, конечно, приходится плеваться кислотой, поэтому, ребята, надевайте противогазы и защитные костюмы. Дело пахнет писюнами. Ой начинается. Так, ну что получается? Я на хэппи-рпэйс у него зашел пошел на что Запомните, оскорбительное поведение в войс или текстовом чате всегда наказуемо. Я заметил то, что правила оскорбления на разных серваках достаточно размыты. Ты не всегда понимаешь, когда ты можешь перейти грань, а когда не можешь перейти грань, ты можешь говорить все, что угодно своему оппоненту. Я для себя уже сделал небольшую памятку. Например, это какие-либо RP дебаты Ребята пытаются сделать предвыборную кампанию, чтобы стать мэром. Да, это высосано из пальца, потому что профессия мэра на любом РП — Просто фарм денег. Но все же, в такой РП ситуации, оскорбления хоть немного да будут обоснованы. Они просто чел начинает орать, чтобы ты сдох от спида. Че ты меня ты! Ты Поп-ит! Поебалу с двух копыт. Отлично, зарейдили! Ай, Лицом к сне встал. Лицом к сне раз. К сне оба. Оба. Ты тоже к сне. Раз. Стоять. Я домой а, шел. Сука. Лицом к сне. домой шоу из мэрии. За мной пошел. Куда? За мной пошел быстрее. Ну, я и побежал. Иду. Стой я здесь. Иду. Да мне. Стой здесь. Бля, ну к ты отвлекись на кого-нибудь другого раз, уже, Заепал уже. И что это за хуйня? Может быть, мне кто-нибудь объяснит. Может, я чего-то не понимаю, но мне кажется, это армит РП. По правилам, хэппи РП запрещено носить в открытую оружие в общественных местах. Если ты, конечно же, не госпрофессия, и у тебя нету какого-либо там повода для этого. Что же делает это ебанько? Он буквально пробегает марафон по общаге с дробовиком в руках. Молодец. Ой, как... Ам... О, подожди. Стой, постой, постой, постой, постой. Постой, ага, сейчас. Армия ТРП. 25, 5 минут жайла. Готов. Я слежу за тобой. Слежи. Сам слежу. На стадии монтажа этого ролика я такой посидел, подумал, то, что тут сплошь и рядом долбоебы конкретно на этой демке. Почему некоторых из них я просто пропустил, я не понимаю. Но конкретно эта обезьяна тоже получает затычку, потому что никаких совершенно поводов я не давал. Че даун-то, блядь, сразу я не могу понять. Ой, господи, дебил. О, блядь. Нахер мне с ним сраться, я хз. Смотри, поди покажу, чего хоть каждый я делаю. Девушка, смотри, подходишь, берешься за талию и говоришь. <плёг> <плёг> да, блядь, говоришь. Договорился. <плёг> <плёг> <плёг> <плёг> <плёг> Со стороны чела, который меня убил, я выглядел примерно так. Ну, типичный чел, который стоит в АФК и ничего по факту не делает. Ну, типа, сами посудите. Вот чел стоит, просто считайте, реально в АФК. Если острая необходимость в том, чтобы его убирать... Я не знаю. Я заметил одну интересную тенденцию. Тут ребята берут мэрию рейдят. И как только начинается рейд, они берут ебашут пол сервера. Серьезно. Тем случаем, когда люди сами заходят во время рейда в мэрию и умирают из-за того, что они фактически уже свидетели, я претензий не имею. Но есть такие конченые ебланы, которые сами намеренно выходят на улицу из мэрии и начинают ебашить всех, кто проходит мимо них. Ну, типа, ты вот увидел меня, а я, оказывается, мэрию рейдил. Что ты мне сделаешь? И по факту рейды на хэппи конкретно рейды мэрии, начинают чисто для того, чтобы ебашить пол сервера легально и не отлететь за это в бан. Если вы найдете чела на профессии картеля, который вам реально заявляет, что он делает рейды только для того, чтобы поднять деньги и отыграть РП рейдера, то он пиздобол. Блять, ну что это за нахуй? К зачем он, блядь, кого-то расстреливает? За что? Что я сделал, сука? А, у нас был рейд, смотри, у нас а, мы начали рейд, рейд а, ты... Это, в элитном районе. Ну, людей... Ну, там мафию и... И кто? И там Гровер был. мамы ну, мы видели, что ты там стоишь. Прикил. Хорошо, ладно. Давай за джайль. Я признал Это, что ты прав, хорошо. Адекватный достаточно, вроде бы, молодой человек. Джайл. Нарейдился, пацан. Все. <Слышь> что Пиздец. Не мешаю. Че, эти долбоебы до сих пор рейдят? Убери, убери, хуже будет. все Отлично. Он, ребятки, радиовещание отыгрываю Где оплатить этот лицензию, лицензию, где оплатить? А что забираем? Можно, пожалуйста, можете? Пострел. Так быстренько закупил лицензию, благо она вообще тут недорогая, тут на нее пофигу всем в принципе. Но я так галочку просто поставлю, что она у меня, чтобы мне никто не делал мозги. Проверка, она не легал с какого хуя. стеночки пожалуйста молодой человек окей вы вот мне не подсказали какая погода делается до да, головы а так вы у нас нищи что ли а ты видимо тупой раз да, на нищи один... лишь с оружием все не ничего не можешь найти иди нет я еще конечно поищу ищи как так? Ничего нету, что ли? Ну вот так вот, да. Ничего нету. Иди давай. Ладно, тогда я его мокну сломаю и пойду. Удачного дня. Давай, давай. Иди, иди, я ж дверь да, закричу. Не... Я думаю, мы с вами еще увидимся. Да, иди, давай. Увидимся, да, с вами. Увидимся. Ты идешь, не? Ты ж не Ой -ой -ой. грабишь. Все, да, до свидания. Давай, топай. Скажи мне, пожалуйста. Что я сделал? Что, ну, что я сделал? Я жду, я, танцев... танцев... я просто <с appearing> смотрю. И что? Оба, это что? Это ложь, ложь, ложь, Поясняю для тех, кто не понимает, что тут за ругань и что ребята пытаются выяснить. Полицейский ставит лицом к стене гражданского, заподозрив его в краже. Гражданский же, видимо, пересмотрел моих роликов, где я на такую же ситуацию постоянно у человека пытаюсь спросить, в чем причина, что случилось. Но я это делаю достаточно деликатно. Ну, не всегда, конечно, но зачастую я стараюсь быть корректным. Так вот, есть один нюанс, на хэппи рп запрещено вот так вот спрашивать, а в чем причина, а почему? Это будет приравниваться к нарушению правила ФИРРРП, потому что ты по этим правилам обязан по первому же требованию полицейского, точнее по приказу, переместиться к стене и дальше уже там с ним продолжать диалог. Поэтому у гражданского уже будет ФИРРРП, вне зависимости от того, станет ли он через 5 секунд лицом к стене по требованию, или же нет, он уже с самого начала начал руинить этот диалог. А у полицейского будет все несколько проще, но рп потому что он немного не сделал держался и начал помимо вот этих словесных просьб он начал стрелять причем когда вокруг находятся люди это неправильно информация не как... вы только что вы только что вы в... что вы только а? ja? <gaat">. что вы вы только что что вы ты так, меня за что, что хочешь? Из-за из из неадекватного подхода. А Алекс, докажи мне, пожалуйста, что, вы, что, по что, ты говоришь, что ты играешь в правила? Как он заебал! В правилах написано, Я что, что делал, если ты так. начинаешь кучу вопросов, то задавать это тоже фиеррпм. Тряшь без причины. Ружьё быть предохранителем? Я это не смущает вообще, что ты делал? Ты следующий, ты следующий. У кого есть еда, хочу кушать. Хочу есть, есть у кого еда. Еду хочу! Нахер ты-то сделал, ебанутый. Не встань, сам к То есть окна бьешь ты, а лицом к стене должен я вставать, серьезно? Еще и мои витки. сотрудников при Ты хуйней сейчас страдаешь, ты в курсе, нет? Окей, хорошо. Что делать ниху совсем? Да. Сними наручники с меня. Так. Наручники снимите. с А, меня, ну то да. Что? Знаешь, что делать? Стоять и нырать. Сейчас, да? Стой. Стоять. Стоять. А, ну давай, я подожду. Наручники с меня снимите. Чили, как бы видишь, да, что Репортироваться. О, вот он наконец Наручники с меня сними, сейчас, слышишь? Ну подожди, у меня на тебя теперь жалоба. Наручники Её, с меня отбираю, сними, я пускай. не могу взять физган, ты что, не слышишь? Почему э, голос в программе? А ты не думай, ничего, Синпа. Это наш любимый ютубер скрипач, который снимает какую-то парашку. Сейчас он снимает школьнику. Ебальник, закрой свой, ты свинота. Тебя попустили, или тебе мало было, или ты без пиздюлей словесный, как без пряников уебище. да. Да, закройся, ты, дебил, ебано. Здорово, Илюша, здорово. Ебальник, закрой свою свинья опущенная. Или тебе рассказать кто-то и что ты за две секунды. Альтернативно, одаренная хуета. Пошел вон отсюда, нахуй! Сита! Вышел с сита свинья, блядь. Же... Вышел с сито, я да, тебе говорю, попуск. Да, да, блять, ты ходячая диарея, иди я нахуй скажи, отсюда, обморок. Скажи, кто это, я хочу слышать, Ты долбоеб, кто вот кто ты на белом свете, Да. Слушай, Илюша, как мне снять наручники? Я сейчас сказать. просто хочу с челом поговорить ну, насчет что? того, что он нарушил нон-РП. А где, Илюша, куда он тэпнулся? Блин, он отключился, серьезно. Во-первых, я нарушил нон-РП. Ну сними наручники, господи, с меня. Я задолбался уже вот так вот ходить, ползать. Нет, но ну, ты мне так говори. Если хочешь, не хочешь, Окей, говорить, хорошо. Но, НРП, ты Давай бегаешь за мента, бутышь. без особой причины бьешь стекло. Я думаю, этого достаточно. Ну, во-первых, это был мисклик, если что. Я не начал по нему стрелять. Ты стрельнул и начал перезаряжаться. Потому что это мисклик. Если ты не знаешь что это мисклик, то посмотри. Конечно, мис конечно, мисклик. Ты, ты к стеклу подбежал и мискликнул, да? Конкретно стекло. А до этого все было в порядке. А ты дурачок? Нет. Я вопрос смотрю тебе. Я хотел расстрелять окно, я просто начал его расстреливать. А так я случайно даже расстрелил. Ну, когда тебе сказали прямо на это указали, ты особо ничего не сделал такого, не объяснил даже то, что это вот ну нечаянно то. Что? Я это не заботило. Да, я буду в РП процессе объяснять то, что это мисс клик, хотя немножко. Команда... Обыграй в РП диалоги, скажи то, что вот ребят палец извините соскочил, больше такого не повторится, держите компенсацию хозяину. Не, а ну тебе нахуй не нужно было. Ты, ты просто доебался до чела, который тебя носом ткнул запретить. в то, что ты что -то сделал. Да, это... Ну, это можно просто спокойно закрыть глаза, потому что, что Действительно, что блядь, тебя часто забивает, окна разбивают полиция. Я уже знаю, кстати. Пиздец. А потом говорит, закройте на это глаза ПЖ. Ты понимаешь, что в реальной жизни не может быть такого, что один Тубай просто случайно отправляет. Пустил, на и он случайно строил. Ну, если ты разбил окно, я тебе я говорю а ты, должен, том, а ты должен быть арестованным. Снимите наручники с меня, я в кандалах этих заебался уже. ничего страшного Это не ЖБ, я челу пытаюсь объяснить то, что он взял, ёбнул стекло, а когда я ему сказал что он долбоёб, он стекло разбил, он до меня доебался. И даже ПРП не обыграл то, что он якобы мескликнул. Он просто забил хуй на Опять это. я команду не помню. Что наручники снял? Ну я ему говорю, сними, он не хочет. Чипа, ты меня не слышишь? Нормально. Нет, ты можешь Телку с хороши. меня наручники снять просто и все. Нормально. Спасибо. Ну я тебе уже нормально несколько раз сказал, снимись с меня наручники. Мы сейчас не находимся в РП-зоне, чтобы я стоял в наручниках. Наконец-таки. Спасибо. Так вот. Я говорю о том... То, что ты даже не обыграл, то, что ты мискликнул. Там, не сказал то, что там палец соскочил, все такое. Ты агент ФБИ, ты ходишь с оружием в открытую просто себе, по городу. Как? Ты агент ФБР. Вот я себе как-то как представляю. То, что агент ФБР да, ходит по городу, не тыкает оружием в окна, а потом говорит то, что это мисклик, когда случайно он взял ебну по стеклу. Или если даже такое случилось, то как бы можно хотя бы. Обратиться к владельцу Ну, во-первых, я это собирался. Нет, ты а этого не собирался это сделать Ты так... вообще, ну, как бы забыл про это Пока я тебе прямо на это не указал После этого ты просто переключился на меня И начал обузить своей профой То, что, мол, ты можешь так делать Что, что, что уже нет, мы можешь. с тобой не закончили разговаривать если ты отказываешься дальше говорить, я тебе выдаю я уже нон РП. Закончил, Хорошо, закончил, окей. Я Приятной шал, игры с... на сервере ХПРП. Ты получаешь... С тобой джайл. Я закончил с администратором, я разговариваю. Ну, значит, мы Давай. выяснили, что у тебя я нон РП. Попробую сейчас, подожди. Нет. Подожди, сейчас меню только открою. Администратор, ты если что все фиксирует? А что фиксировать? Что я не фиксировать что? То, что я ты со мной отказываешься говорить, с... С... больше? более... Ты должен зайти как минимум в антрофу, ты не имеешь права меня джалить в РП Он на в. Мир. Да мне все равно да, в голову. Ну да, ну один мало, в принципе. Побудьте со мной страх. Так, или... а, ну, Чипа, приятной хочу, игры, последние слова твои, пожалуйста. Мои? Ну, удачи там кто то живет. Вообще нихуя не жалею, то, что я этому обмутку выдал в итоге Джайл. Типа ты с ним достаточно адекватно ведешь беседу, пытаешься ему объяснить, в чем он не прав, он тебе типа, в конце говорит: ну удачи там кто у тебя еще живет. Вот из-за этой ебаной прослойки комьюнити Дарк Dark DarkRP считают конченным режимом. Они играют на режиме, на правила которого они хуй клали. А потом удивляются, то, что их берет администратор и начинает им пояснять за их нарушения. Что он сделал неправильно, когда. То есть, когда их администратор берет и поминутно расписывает, кто где хуй саснул. Им это не нравится. Зато им нравится страдать хуйней За бандитов легально РДМить во время якобы рейда, который продолжается минут 10-15. Хотя это уже не рейд, это, блядь, война какая-то натуральная. За полицию страдать хуйней, стреляя по окнам, ставя лицом к стене всех и каждого по причине и без. Проблема режима заключается не в режиме, а в игроках. Я, наверное, открыл Америку, но все же. И не совсем далеко ушедшие от таких вот игроков люди, без обид, ребят, серьезно. пишут в комментах постоянно даже с негативным подтекстом то, что я якобы доебываюсь до игроков, и не даю им нормально поиграть. Сука, нормально играйте по правилам и соблюдайте их. В чем проблема? Я-то вас вообще не трону. У меня рубрика на этом построена, то что я доебываюсь до каждого нарушения, пытаясь сделать игру более-менее адекватной и нормальной. Что еще раз? Ну, уж почисть, а потом заходи и дрянь. Хуй, из глотки выньте, я плохо слышно. Удачи. Банный дебил, блять. С ним адекватно начинаешь разговаривать, что пытаешься донести. Он сидит, хуйню несет. Поднялся выше. Потом я позвал администратора, мы разобрались и поняли то, что у него не было нарушения а правила ФРРП Он играл за спецназ, но надел маскировку На этом серваке ФРРП имеет исключение для трех профессий ФБИ, маньяк и спецназ и Если на одной из этих профессий наставляет один человек оружие и не более То они вправе достать оружие в ответ и защищаться Привет Еще одна раз на час РП у тебя Кого? ФРРП у тебя ты не послушался приказа человека, который на тебя наставил оружие. Нет. Если спецназу. Гражданин, как бы у тебя написано. Маскировка. Что спецназу? Да, ты хочешь сказать, разве, подожди, разве спецназу... У, него... у спецназа есть фер... У... Сейчас, от двух фер... по правилам написано... Ну, так, а у него какая профа? У него гражданский У него нет? нету просто маскировки в сайминюте. 6, Это 24. Ну, сейчас я посмотрю, если неправду сюда посажу. Давно что-то так не делал. Если один угрожает, можно дать... Так, а у тебя я какая права? Его... У тебя гражданский да. или, или что? Я в маскировке, нет. друг смотри я маскировки гражданина а как я сейчас пойму в админ зоне включит админ мод ага щас, Ну щас. это твои проблемы это что то что ты не можешь понять ага. включи админ мод и посмотри у меня сверху над ником будет написано маскировка спецназ поддержка вот и все я специально это сделал знаю то что ты подал вопрос да, я просто не знал, как там маскировку посмотреть. Приятные игры на серверах Fun Project. Ты только это видос вставь, а то получается ютубер неправдоподобный, что я подставной какой-то, или что ты за хуйни пишешь,